Снова вас приветствую на своем канале Таратарка. Сегодня мы посмотрим любовную тематику. Это видео будет посвящено девушкам, женщинам и их, скажем так, любовным интересам. Расклад будет на четыре позиции. Вы выбираете один и слушаете. Там коды будут указаны ниже. Если кому-то не захочется прослушивать все варианты, можете посмотреть в описании. Там будут все варианты. Так, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Да, немножко... И четвертый вариант. Убирайте. Итак, мы начинаем. Можете поставить на паузу, кто не успел выбрать. Мы начнем с первого варианта. Первый вариант. Я вас приветствую. Итак, давайте посмотрим, кто вы сейчас, в каких энергиях. Так рыцарь мечей. Угу. Вы находитесь в какой-то оборонительном, э, скажем так, э, положении. Э, видимо, это связано с тем, что вы э, либо вас что-то насторожило, вы заметили какие-то звоночки в отношении другого, возможно, человека, на которого вы загадали да, этот вариант. Либо вы, наоборот, пока что не предприняли каких-либо действий в сторону своего интересующего, вернее, вас молодого человека. И пытаетесь собрать всю храбрость, взвесить все за и против для дальнейших каких-то действий в сторону. Итак, давайте посмотрим дальше. Так, мы здесь видим, опять же, у вас такая позиция человека, который пока что не принял окончательного решения из-за того, что возможно у вас был уже какой-то не совсем удачный опыт а, романтических отношений, но вы полны надежд, вы полны преисполненные чувства а когда у вас там бабочки в животе, возможно, да, вот летают, то есть тот, тот период у вас сейчас накрывает головой, влюбленность, вот эта первая стадия по отношению к вашему <coughs> объекту интереса. Но вы наученный горьким опытом пытаетесь взвесить. Опять же, как я ранее упоминала, все за и против. Хорошо, а давайте посмотрим на вашего молодого человека, то есть объект вашего интереса. Ну, этот человек, я уже могу сказать точно, возможно был в браке или же у него были за спиной какие-то долгосрочные отношения для некоторых проиграется этот человек уже еще вернее все еще состоит в таких отношениях или у этого человека были такие отношения да, в недалеком прошлом и которые Головой, возможно, он уже и отошел от них, но вот чувствами, да, вот душой все еще, все еще переживает какие-то моменты, так. Этот человек достаточно приземленный, материальный, человек, который нашел свою, скажем так, нишу в своей жизни, да, занимает какое-то положение, у него сложился какой-то образ определенного мышления по отношению к миру и своему окружению, и которого, в принципе, устраивает все. Вот. Но у него, опять же, тоже были за спиной какие-то нерешенные вопросы, какие-то неприятные Возможно, ситуация связана, опять же, с объектом этого человека, да, любви. Поэтому на данный момент могу сказать то, что вы, в принципе, в похожих положениях относительно друг друга, да, вот если вы, мы, мы, мы смотрим на вот уровни, да, уровни романтического вот этого, да, характера урожайся, так, немножко непонятно, но, надеюсь, для вас донесла мысль. Итак, давайте посмотрим и этот, этого человека, его интерес по отношению к вам. Итак, что я могу сказать? Либо вы с этим человеком какой-то конфронтации конфронтации находитесь, да? Возможно, это сослуживец на работе, коллега, да? Либо вы просто недавно у вас какие-то выяснения отношений связанные э, с какими-то э, э, ближайшего прошлого, скажем так, ситуациями, да, где, возможно, показали себя не совсем так, как ожидал от вас человек, да, и некая, некая у него, некий шаблон в его голове по отношению к вам, он разрушился, да, и он решил, скажем так, не делать каких-то критического вот этого мнения, да, исходя, вывода, да, исходя из ситуации, а решил посмотреть, как все-таки с течением времени в итоге сложится, да, то есть не не, не рубить с плеча, скажем так, да, а посмотреть, возможно, в, через какое-то время у него в голове что-то поменяется, и он Допустим, если он был не согласен с вашими какими-то действиями, высказанными словами, да, то он, может быть, поменяет свою точку зрения да, или ну, время покажет, соответственно, да, кто был прав, а кто нет. Давайте посмотрим романтического характера его отношения, есть ли у него интерес по отношению к вам. Ну, я могу сказать так, он э, видит э, у вас личность интересную, да, достаточно, но, возможно, его сейчас отклоняет немножко от, э, от этого романтического курса тот факт, что он все еще сам э, варится в своем вот этом супе, э, состоящем из э, каких-то разрушенных отношений, возможно, каких-то своих, своих собственных ошибок, да, своих прошлых отношениях, переживает вот это вот чувство раздавленности, да, и пока ему нужно время, время для восстановления, для вот, когда вот он сможет с чистой душой сказать, что да, действительно, я свободен, поэтому я могу начинать дальше действовать, развиваться, влюбляться да. сейчас пока что его носит немножко да, в сторону, он сейчас находится вне э, интересов там любви и тому подобного просто в принципе сейчас находится сам в себе да. может быть пройдет небольшой период времени, может большой период времени тут как бы сложно говорить. Вы можете посмотреть, в принципе, другой вариант, либо посмотреть другие расклады. Может быть, там у вас будет какая-то нужная информация, когда же пройдет какое-то время, да. Там уже будет виднее, соответственно. Спасибо вам за просмотр первый вариант. Мы переходим второй. Дочки, я вас приветствую. Так... Секундочку немножечко, подождите. Зажгу свечку. Угу. Еще раз приветствую. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего расклада интерес, э, интерес к вам определенного мужчины, да? назовем это так. Давайте посмотрим карту сигнификатора, посмотрим на вас. Король Жезлов, ну, что я могу сказать, это либо меня смотрит э, девушка, женщина, да, с мужскими качествами э, характера. Я не говорю, что это мужеподобное там, да, что-то, а именно непосредственно, ну, те качества, присущие э, которых, ну, охарактеризовывают каких-то, ну, вот, э, мужественных э, личностей. Будем говорить так, да. Это девушка, эта женщина, мы говорим про вас, да, которая знает себе цену, да, не разменивается на какие-то неинтересующие вещи. Это может касаться и людей, взаимоотношений и тому подобного, да. Это личность целостная, которая... Ну, тут уж, понятное дело, всего добилась сама, да, в общем, это сильный человек меня смотрит, да, ну, это или-либо это мужчина меня смотрит, как бы. и тот, и другой вариант, в принципе, подходит. Так, давайте посмотрим, кто же вам нравится, объект вашего интереса, да, любовного. Ну, что я могу сказать? Вы загадали очень подстать себе, да, интересного человека. Человек, который очень духовно развит, который стремится к позитиву, к хорошей жизни, к достатку, да, не при не при как это сказать? стараясь, вернее идя по пути праведности, скажем так, да, не размениваясь там на какие-то легкие, легкие удовольствия, да, которые несут за собой деструктив да, и потерю тех уже ценностей, которые он работал до этого. Но этот человек сейчас находится сам в выборе в каком-то, да. Возможно, связанном с переменами места работы, переменами места жительства. Вообще человек, который сейчас задумался о каком-то движении. И у него несколько вариантов для этого движения. Сейчас у него... Не сказать, что этот выбор кардинально изменит его всю структуру, да, жизни, но для него сейчас этот период важен. Итак, давайте посмотрим его интерес к вам как просто к человеку, да. Угу. Так, это, возможно, человек, который давно вас знает, который, возможно, прошел с вами огонь и воду, были у вас там какие-то обстоятельства, где он смог посмотреть на вас со стороны, да? вернее, в такой ситуации, где вы показали себя как достойный человек, да? но человек жестокий при этом. Да? То есть, возможно, он слышал от вас какие-то там правильные вещи, но в жесткой форме, или, возможно, Ситуации какие-то, да, где вы себя показали не как слабохарактерную личность, да, где, возможно, другой бы оступился, да, и почесал репу, но, но не вы, да, как выяснилось после. Этот человек вас очень уважает, но, скажем так, считает вас очень сильным, очень сильным человеком, да, Таким вот очень заземленным не в плане мышления, скажем так, а в плане именно... То есть вы, вы, вы как бы, как бы это сказать... Вот у вас есть, вот вы дерево, да, и у вас есть корни, да? То есть вы не та срубленная ветвь, которую ставят в воду, там, ну, там если... Берем, как пример, вот вербу, да, которую вот обрезает ветку, да, и она вот все в воде там до какого-то времени стоит для красоты. То есть, а вы полноценное дерево, да, со своими корнями, а у вас своя экосистема, и все выстроено таким образом, грамотно, что у вас есть под рукой все средства для того, чтобы, да, в той или иной ситуации как-либо как действовать и при этом оставаться в выгодном положении для себя, да. Но этот человек между тем думает, что в принципе вы, вы не тот человек, к которому он, наверное, стал обращаться. Я не говорю тут по семерке мечей, что он от вас сторонится из-за того, что чувствует какой-то обмана нет, я говорю о том, что опять же по семерке мечей, о том, что э, вы, категори вы относитесь к той категории людей, к которому, знаете, лучше даже в самой крайней ситуации не обращаться, потому что не, не, ну, не хочется быть должным таким людям. Да? Я надеюсь, вы меня поняли. Так давайте посмотрим все-таки э, его романтическое романтический интерес э, в вашу сторону, есть ли он и какой. Ну так, что я могу сказать? Либо он видит вас, императора, то есть человека, который позиционирует себя, допустим, вы девушка, да, опять же, для женщин ориентирована больше сегодняшний расклад, либо вы девушка, которая слишком сильно вот, как бы грубо не звучала, но выпячивает свои мужские качества, то есть, возможно, вы чересчур отстаиваете свою точку зрения в диалоге с ним или, возможно, ну, в каких-то каких ситуациях, да, где вы могли бы повести себя более спокойно, вы ведете себя как-то немного агрессивно в его понимании, опять же, да, но при этом он вас видит, видите, королеву Жезлов, женщину очень пылкую, женщину страстную, женщину с большой буквы, я бы так сказала, да, красивую, сексапильную и, и, и все что полагается да если мы рассматриваем женщину как вот эталон вас он этот эталон видит и в принципе я могу сказать что если вот вы убавите немножко вот этого императора да внутри себя да то а, возможно, это мужчину нравится как раз это. Может он, может он думает, что, а, наоборот, вас это красит, в том плане, что а, вы лично сильная, да, и когда надо, вы можете включать, ну, мужские вот эти качества, давить там вот этих насекомых, да, которые недостойны вашего внимания идти дальше, да, и при этом оставаться самой собой, ни перед кем, ни перед чем, не останавливаясь но вот ему бы хотелось ну, как мне кажется да больше вот этой внутри вас женщины разглядывать рассматривать дочувствовать, да, видеть то есть именно для себя вот скажем так потому что для других это ладно это хорошо это даже вообще это самый лучший расклад но вот для меня, да, вот если я вот говорю от лица этого вашего мужчины, то я бы хотела, чтобы со мной оно ну, немножко помягче было, да, вот как-то так. И потенциал для ваших взаимоотношений, да, в качестве пары большой, я могу так сказать, да? И если вы просто откроетесь этому человеку, да, немножко больше, да, я думаю, он оценит этот шаг с вашей стороны. Поэтому я желаю вам любви, счастья, процветания в романтическом плане, да, с этим человеком. А мы переходим к третьему варианту. Итак, третий вариант. Так, давайте теперь немножко притасуем колоду. Так, третий вариант, я вас приветствую. Сегодняшняя тема расклада – это то, как, а, как вас видит, как к вам относится объект вашего интереса. И троечки – это вот мы смотрим сейчас карту вашего сигнификатора. То есть вы человек, который сейчас в каких-то заботах находитесь, да, в заботах денежного характера, да, или, возможно, материальной сферы скажем так да давайте посмотрим а -а -а -а. давайте посмотрим вашего человека объект вашего вот интереса так объект вашего интереса троечки ну Тут я могу сказать, что вы выбрали человека, который все-таки коммуникабельный, да, и вот через свою коммуникабельность, да, он как-то вас заинтересовал. Возможно, этот парень или молодой человек, или мужчина, да, находится в вашем коллективе, да, и скрашивает ваши... Тягостное время, времяпрепровождение на работе, да, возможно, вам эта работа не нравится или там какие-то трудные времена там ваши, да, на этой работе в трудные часы, да, вы, вы как-то заряжаетесь от него, он как энерджайзер, который, который просто, не знаю, он шутками или как-то у ну, своей коммуникации, да, может подзаряжать вас, и вы от этого просто кайфуете. Этот человек может с виду кажется, да, немного такой простой, скажем так, да? Но на самом деле этот человек очень продуманный, продуманный до мелочей, он знает, как поставить себя в обществе, что ему нужно, ну, что ему нужно сказать, с кем наладить отношения, да, от кого подержаться подальше. Ну, человек больше, конечно, к позитиву стремится, но, тем не менее, вот, по пятерке, да, Пентакли, я вижу сейчас, что у него какие-то, вообще пятерка, да, второе она обозначает какие-то, если это мы говорим о взаимоотношениях, то это какие-то дрязги, проблемы, какие-то выяснения отношений, ну, как правило, да, и я могу сказать, что сейчас у него денежные тоже неурядицы, то есть, если вы, да, по восьмерке, вы тихо, мирно сидите, работаете, да, вот, работайте как надо, то у этого человека может быть как раз-таки связано это с тем, что он немножко <coughs> отвлекается, да, Uh, у него, возможно, как бы из-за этого возникают сложности. То есть, ну, uh, это, uh, well, возможно, сказывается, грубо говоря, да, на его зарплате. Или вот он настолько человек, который любит празднества, что немножко не может контролировать вот эти вот... Денежные, возможно, траты свои, да, куда он потратился, там сходил с кафешку, в кафешку с друзьями, там потратился, ну и так далее, да. И вот у него вот проблемы вот сейчас с денежным каналом. Давайте посмотрим его отношение к вам как к человеку. Ну, этот человек видит в вас очень сильного, сильного человека. Возможно, вы можете продавливать, ну, как личность, да, Мож... возможно, вы можете продавливать в отношениях, во взаимоотношениях. Мы вот сейчас смотрим просто как объект интереса, да, то есть как к человеку он, как к вам относится. И видит он вас очень такие... Не то чтобы мужские, да, но очень-очень компетентный вы человек, вот по королю жезлов, требовательный, да. Ну, по сути, я имею в виду, вот если вот мы о работе говорим, то вы, сути дела, то есть вы знаете там доскональности свои обязанности и, возможно, требуете это от своих коллег в их работе. Или своим примером вы как-то, знаете, угнетаете его в чем-то, сами, возможно, того не осознавая. Вы просто делаете молча свою работу, да, никого не трогайте, никому ничего не доказываете, но вот человек, который да, любит коммуницировать, да, это, возможно, будет казаться совсем иначе, да. Этот человек плохо вас знает, он считает, и считает, что вы очень обособленно себя ведете в обществе. То есть и при этом вам комфортно, комфортно именно находиться либо с самим собой наедине, да, либо в окружении небольшого количества людей, там, ну, максимум двух-трех человек. Да. И этот человек, объект вашего интереса, не считает, что вы любите, исходя вот под, подводя, под, подводя итог, да, большие компании, там, корпоративы, да, какие-то шумные места, ну и так далее. То есть, это, то есть он считает, что вы человек домашний, ну, если грубо, да, говоря. То есть вы человек, которому не нужны ни клубы, ни вот какие-то концерты, я не знаю, а... Мероприятия, да, вот эти вот социальные, вот, развлекательные какие-то вещи. Вам, вам все, знаете, вы намного попроще, как бы, да, в своих, своих вот этих желаниях. Вам, в принципе, достаточно, я не знаю, если мы говорим ну, о простом отдыхе, ну, просто съездить на дачу, я не знаю, поколоть дрова, там, кинуть это в печку... Вкусно покушать, почитать книжку или спать. Вот такой вот человек. Он, он видит вас таким. Возможно, вы такой и есть. Ну, потому что по первой карте сигнификатор, вы трудяшка. Это, это как бы уже с первой карты говорится об этом. И, возможно, такой человек вы на самом деле и есть. Давайте посмотрим его интерес романтического характера по отношению к вам. да? Угу. Ну, для кого-то, возможно, это будет разочарующе, но этот человек не совсем ваш типаж, скажу я вам, да. Или во всяком случае он вас так считает, или так видит, или он, он не видит, вернее, вас, да, объект какого-то ужделения и так далее. Может быть, это связано с тем, что у него сейчас у самого каша в голове да, происходит. А, как я тут уже понимаю, что человек любит очень праздный образ жизни, очень любит толпу людей перед кем-то что-то. Да. То есть ведет себя моментами чересчур а, по-шутовски, скажу я вам. И, возможно, для этого праздного образа жизни и говорит, и говорит о том, что если он, да, как бы это выразиться, гипотетически, да, свяжется со своими узами какими-то романтическими, то его праздность жизни придет просто-напросто конец. Поэтому вас сейчас он не рассматривает для каких-то романтических отношений. Поэтому... Что я вам могу посоветовать, не акцентируйте на этом человеке внимание. Как правило, такие люди часто жалеют о том, что они упускают да, такие шансы, потому что как раз таким типажам людей вот люди вашего типа очень, в принципе, это подходит, да, дополняют, я бы сказала, местами вот отшлифовывают, ну, как вода, камень точит, да, отшлифовывают от ненужных людей, да, отшлифовывают от, от этих праздных гулянок, давая при этом осознание того, что все-таки. Мир не строится на плясках э, и, не знаю, посиделках, там, за кальяном, да, с друзьями, а, а более каких-то, знаете, простых и душевных вещах. Поэтому, может быть, он сейчас э, не в том э, и заинтересован, но в любом случае, когда-нибудь он к этому придет Но вопрос в том, что нужен ли он будет вам на тот момент уже, да, в этом будущем, может, у вас совсем другие как бы, интересы будут, может, у вас уже семья дети, и счастливая семья у вас, собственно, сама по себе и будет, может, как бы, вы уже забудете об этом человеке, поэтому не застряйте на этом внимание, не закапывайтесь, не взрывайтесь, тут дело не у вас, я могу точно сказать, вот просто разные сейчас люди, разные... Uh, не разные даже люди, а люди, которым разные вещи в этой жизни сейчас, в данный момент интересуют. Да? Поэтому спасибо вам за то, что вы посмотрели этот расклад троечки. А мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант. Здравствуйте. У нас сегодняшняя тема расклада uh, отношения uh, вашего Объекты интереса к вам Я еще не определилась с названием Поэтому Буду немножко путаться а -а -а. Вот. Итак, давайте посмотрим да? Его отношение к вам да? И первая карта будет с Сигнификатом ну, Тут уже вижу девушка а Или просто человек Ну парень да? а Перед нами, который Любит повеселиться Сам, да если в троечках это был э, э, загадываемый персонаж, то тут сам человек, да, который загадывает. Э, сам э, любит э, погулять, активно провести время, провести в компании его, как э, правило, да, перемещаться, э, не знаю, вписываться во всякие проекты, ну, что-то вот, ну, человек... Зарядка, да, батарейка, вернее, зарядка, не зарядки, я говорю, конечно. Человек-батарейка, да, у которого всегда в сутках 24 часа не хватает, да, на все его дела и хотелки, да, который не может, хотел бы, да не может разорваться, да, да, и, ну, который бы хотел и там, не знаю, на... Музыкальный фест поехать, да, и при этом э, успеть э, покушать варенье там у бабушки на даче, да, ну если мы уже утрированно, да, говорим. Итак, четверки, давайте посмотрим объект вашего интереса, да. Ого! Звёзд, сквозь терни к звезднам, да. Скажу я вам, это человек, который, возможно, у него такая вуаль загадочности, да, если, ну, грубо говоря, то, наверное, это вот вампир из «Сумерек», я вот, к сожалению, не смотрела, может быть, и к счастью, «Сумерки», но вот я знаю, там был человек, главной героини, да, оборотень и, собственно, сам вампир, вот три главных персонажей, которых я, в принципе, слышала и видела, да, в рекламе где-то. Ну вот, и этот и этот вот человек, это тот вампир э, с валю загадочности, э, у него, э, возможно, необычная внешность. Это не тот человек, да, с которым вы бы познакомились, там, я не знаю, на работе или, там, э, в будний день. Ну, в принципе, вы тот человек, который, как бы, э, в таких местах, возможно, и не так часто бывает. Я не говорю, что вы там по жизни, да, не работаете. Нет, ни в коем случае. Я говорю о том, что вы человек, который, у которого жизнь немножко не так, как у обычных людей, простекает, да. Возможно, у вас такой, такая работа, которая не связана да, с офисом, со статичным положением, да у которого не нормирован возможно, график, то есть, ну, это человек, который выстроил свой а, рабочий трафик таким образом, чтобы успевать и, и пожить для себя, да, вот, поэтому и, возможно, с этим человеком вы познакомились а, как раз-таки где-то вот а, поездки, в поездке, в каком-то фестивале, возможно, в компании друзей или а, неизвестных вам людей на каком-то празднике и так далее. этот человек, у, который очень-очень заинтересовал вас как раз-таки тем, что сам по себе он такой, возможно, с виду, возможно, можно бы было сказать о нем так, что он не завсегда ты, да, таких вот заведений и вещей, в принципе, да, человек, который привык, как бы это сказать, Ну, просто работать, ну, работать тяжело, то есть, да, какой-то, возможно, физический труд у него задействован, или, я не знаю, психологически сложная какая-то работа, ну, в общем, это человек, который привык э, всегда бороться, вот, бороться с, вопреки, да, вопреки обстоятельствам, тягостям жизни, вот, что-то вот идти, на напролом пробиваться, э, то есть, это как тот, вот, как копье, которое постоянно обтачивается, да, Пробивая все на своем пути И вот, вот этот вот Его энтузиазм в этой сфере Вот эти вот раны, да, которые Возможно, вы заметили Вот за этой у Вас и покорили, да, то есть У вас к нему конкретный интерес, да Он вас действительно Вот этой неординарностью Просто увлек С головой, да Давайте посмотрим э, интерес вашего загадываемого человечка, да, по отношению к вам в качестве, ну, просто человека, да. Ну, отношения как к человеку к вам. Ну, кубки уже здесь выпали, но это семерка кубков говорит о том, что... Девушка, если мы говорим с девушкой, да, вы интересная, да, но вы такая гремучая смесь, что вот он сидит и думает, а надо ли оно мне, что, возможно, вы, ну, грубо говоря, да, настолько разные, да, что вот из-за этого просто-напросто у вас будут происходить какие-то на пустом месте да ну потому что допустим ему нужно в одно место да и как бы и, и, и он не может разорваться вам в другое но и вы вместе и вам друг перед другом нужно как бы нести какие-то обязательства которые собственно из-за ваших разных образов жизни очень сложно как-то э, сконтачить сконтачить еще выразился синхронизировать, да, грубо говоря, скажем так, и, и он думает, в принципе, потянет ли он, да, вас как как человека как человека как бы скажем элементарно просто, чтобы с вами пересечься, это очень это очень сложновато, да, с его образом жизни. То есть, как к человеку он, он относится к вам немножко, скажем так, я не знаю, насколько это объективно, но он немножко посредственно к вам относится в этом плане, что возможно, это как раз таки связано с образом жизни, да. Это что касается человека, то есть, в принципе, он видит вас какую-то искру, да, видит, что интерес, интерес у него, вернее, в нем по отношению к вам есть как человек, но, но он не настолько... То есть я бы не сказала, что вы там смогли бы стать просто там друзьями, да, какой-то компании э и общаться там разным человеком, да. А как девушку, да, он вас видит, но не, не как а, человека, с которым бы он просто общался и дружил, да. Давайте посмотрим именно как в романтическом плане он к вам относится. Угу. Ну, я могу сказать так, а, покорять этого мужчину придется а, с умом и с расстановкой, да. Этот человек не ведется на какие-то провокации. Этот человек не тот, которому нужен от девушек просто секс там или что-то такое. Этот человек серьезный к себе, к жизни и к своей женщине семье, да, соответственно. Поэтому партнер, он, наверное, будет искать, он готов даже искать долго, да, но... Для него главное это найти ту самую, которая, пусть не навсегда, но надолго, да, то есть, которая бы уважала его и которую бы уважал он сам. Поэтому, если вы хотите такого мужчину, да, завоевать, то завоевывать вам придется определенное время, да, и, и ресурсов своих, да, возможно, каких-то жертв с вашей стороны. Но если у вас это получится, да, скажу я вам, то этот человек ради вас пойдет на многое, да. Я не знаю, насколько на все, на все ли, да, но на многое, да, вот он, в принципе, как человек, который не сам, ну, сам недоверчивый, да, по отношению вообще, в принципе, да, с людьми. И к, и к мужчинам, и к женщинам, то есть у него немножко такое, тут даже вот по семерке, вот видите, да, чаш мы видим, что этот человек к вам даже, да, относится, но это говорит о том, что он а, и к другим такой абсолютно, да, поэтому заинтересовали вы его, да, если у вас потенциал, да, а как оно сложится, зависит от вас, а, но, сможете ли вы, да, настолько разные люди срастись настолько, что не сможете друг без друга, да? как настоящая семья, как настоящая пара, да, как муж и жена, возможно, в перспективе, зависит от работы двух людей, это как бы и, и так понятно, да, к бабке не ходи, но потенциал огромнейший, поэтому, знаете, бывает так, что другой человек настолько, ну, если мы говорим о семье, о муже с женой, да, то бывает, что один человек заменяет вообще всех остальных и э, все ваши друзья и подруги, да, как, с которыми вы, в принципе, общались э, э, все время до до отношений с этим со своим мужчиной или вот со своей женщиной, они просто как-то знаете, как будто бы не то, что на второй план или там на третий отходит. Они вообще, то есть, в периметр даже не заходит ваших взаимоотношений. Настолько могут люди срастись. И я желаю вам этого на самом деле. Это очень прекрасно, когда такие отношения выстраиваются. Да? Поэтому спасибо вам за то, что прослушали мой четвертый рас... вариант. Посмотрели расклад. Я надеюсь, вам понравилось это. Жду дальнейших ваших сообщений, просьб на какие-то интересующие вас темы. Этот расклад я сделала специально для одной девушки, которая попросила подобного характера да, сделать расклад. Поэтому не вижу ничего зазорного или плохого в том, чтобы вы сами там предлагали. Пишите на почту, да, вот я завела вот для вот этой девушки... Да и, в принципе, для вас всех почтовый ящик можете писать туда или в комментариях ниже, да. Как-то предлагать какие-то варианты, да. Еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал. Я буду развиваться, развивать этот канал. Делать контент более качественным, более удобным, и надеюсь, вам понравилось это видео. Встретимся в следующем. Всем пока-пока.